Сборка инкубатора HD 112 на 112 яиц. Перед вами все составные части этого инкубатора. Сборка начинается с боковых стенок и сладков, которые находятся в этих двух коробках. Поэтому лишние части я пока на время уберу. Вам понадобится для сборки крестообразная отвертка обычная и вот такой набор винтиков гаечек, который идет, который идет в комплекте. Итак, начинаем собирать. Содержимое одного ящика состоит из четырех боковых стенок одного лотка на 56 яиц. Для начала соберем лоток. Чтобы собрать лоток, вам нужно, вам нужно значит, две вот такие планки. Одна с мотором, вторая простая. Собираем. мы, значит, У нее есть две части. Одна часть такая ребристая, это задняя, и часть гладкая, внутренняя. То же самое здесь. То есть, вот так делаем, пока выкладываем. Выкладываем 8 кареток. Значит, вот таким двойным соединением будем соединять к вот этой, к вот этой части, которая с мотором идет. Вот так вот их ставим, аккуратно выкладываем. Гладкой частью к маленькому вот этому пиптику. Коромысло будет подсоединено сюда. Вот оно упало, к сожалению. Каромысло мы подсоединим сюда. И две распорные планочки, которые будут у нас значит, фиксировать лоток, чтобы он не распадался. Итак. Первым делом соединяем вот эту заднюю часть с каретками. Просто их вщелкиваете, не боитесь, что оно поломается. Они вщелкиваются, как вы видите, легко и непринужденно. Теперь вщелкиваем в эту же планку, которая идет с мотором. Так, тут надо в дырку попасть. Опять же, весь процесс занимает около 5 минут. Вот, теперь следующий шаг. Перед тем, как вщелкнуть верхний пиптик, нам необходимо, опять же, гладкой стороной к нему установить для начала коромысла. Почему мы это делаем? Потому что его потом не установишь. Вот здесь есть на моторчике сверху такой как его, толкатель, и вот его сразу нужно одеть. Когда вы уже защелкните коромысло, вы его не сможете одеть. Поэтому это делается сначала вот таким вот. Именно такая последовательность нужна. Вот. И опять щелкиваем все в коромысло. Я это делаю не первый раз, поэтому у меня это получается легко. Возможно, вы будете бояться придавить, но не бойтесь. И последний штрих. Соединяем распорной планкой концы. Вот, все, лоток готов, лоток в сборе. Вы видите, что все э -э, коромысла на месте у себя. У нас установлено установлена вот это вот коромысло специально в паз вставлен вот этот пиптик то есть все данный лоток готов по аналогии с этим лотком мы собираем второй лоток Следующим шагом, который вам необходимо будет сделать это собрать боковые стенки, для этого уже понадобятся болтики с гаечками, это делается достаточно просто. Итак, мы собрали две боковых стенки, верхнюю и нижнюю. Мы собрали два вот таких лотка автопереворота. У нас есть верхняя крышка с блоком управления, у нас есть поддон, у нас есть разделительная сетка с дополнительным вентилятором. А теперь все это соберем. Итак, сначала мы устанавливаем на дно, естественно, вот этот желтый поддон. Сверху на него ложится пластиковая сетка. Далее устанавливаем... Боковую стенку, лоток автопереворота, вот так поставим. следующий шаг, еще одна стенка, далее сетка с вентилятором, вентилятор снизу. Обратите внимание, что тут есть отверстие для вывода проводов. Этим отверстием мы располагаем к моторчику, который находится в нижнем ярусе, чтобы потом вот такой вот соединительный провод вывести через него вот таким вот образом. Далее еще один лоток. И сверху одеваем блок управления. Этот разъем у нас разъем для вентилятора. Защелкиваем. Есть. И тут у нас есть провод с двойным разъемом для... Моторчиков. Вот и мы подключаем разъемы и моторчики. То есть верхний и нижний. И переворот будет осуществляться автоматически верхний и нижний. И одеваем верхнюю крышку. Включаем сеть. Кубатор готов к использованию.